Я воспользовался услугами организации, предприятия Elite Home и мне очень понравился подход, в каком плане, то есть все конкретно, все четко, специалист знает свои действия, как специалист, меня это все устроило, очень благодарен этой организации за то, что предоставили мне такого специалиста, и она выполнила свои обязанности. Рекомендую всем, квартира была выбрана за короткое время, все очень стало уютным, гостеприимным. о компании